Здравствуйте. Сегодня 30 марта. День доктора в США. Ну, я поздравляю всех докторов, хотя знаю, наверное, только одного доктора Хаоса. И по этому поводу у нас в Одессе есть анекдот. Пациент. Доктор Хаос, я очень плохо себя чувствую. Тот говорит, да. А ну-ка проглотите вот этот шуруп. Тот глотает, он говорит, ну что, стало еще хуже. Так и запишем. Аллергия на шурупы. Пока. До завтра.